С песней его песен в фильме Баллада одобрествам рыцаря и Венга. Да, я тогда был маленьким мальчиком, ходил в школу, прогуливал уроки и ходил на это кино с утра. Каждое утро. А тогда у нас в был Андропов, как-то включился в свой зале, меня спросили, мальчик, почему ты не в школе? Я очень сильно попал. Вот. А спустя долгие многие годы, лет так. 15 лет назад я познакомился с актером, который играл в там... вот, Борис Петровичем Михевичев. Ну, то есть очень много с этим связано. Вот. И когда, собственно, я попросил у мамы с папой купить мне гитару, чтобы играть, первая моя гитара была за 25 рублей, на ней было написано, вот здесь смотри, внутри, «Фабрика музыкальных инструментов Магнитогорский кирпичный завод». И также вот мой папа еще был ментом. В те времена, 70-е годы, менты записи Высоцкого так очень хорошо изымали. Но в то же время сами они, дома это прекрасно слушали. Вот, собственно, наверное, вот с этого все и начиналось. Поэтому первая песню, которую я исполнил, это не песня, это зарисовка. Я очень люблю э, зарисовки Владимира Семеновича. песни это понятно, «Охота на волков». Он вчера не вернулся из боя. Это глобальные вещи, которые поют и на Первом канале, и так далее. Но сейчас, я думаю, для молодежи очень важно, вот, то, что Владимир Семенович писал, вот такие вот именно краткие какие-то, вот такие зарисовочки, они были интересны в духе времени и до сих пор актуальны сейчас. Побудьте, где хоть. Жизнь покажется наоборот, Давайте выпьем за тех, кто в муре, за тех, кто в муре, никто не пьет, Давайте выйдем за тех, кто в муре, За тех, кто в муре, никто не пьет, А за соседним. Столом компания, а за соседним столом веселье, а Она на меня ноль внимания, Ей сосед ее шпарит Есенина. Ну, побудьте день, хоть в милицейской шкуре, Вам жизнь покажется наоборот. Давайте выпьем за тех, кто в море. За тех, кто в море, никто не пьет. Понимаю я, что у такие и ум, Что у ей теплом, и стремление и я взял И вылил водку в аквариум. А рыбы, за мой день рождения побудем.